Киплинг, Молитва перед боем. Пала на земли и воды Ярость и мрачная тень. Восстали на нас народы, темен Грядущий день. Но, извлекая Из ножен мечи, да страшатся Враги. Тебе прибегаем, Боже. Господи, помоги. Воин с небесных владыком, Суди не по нашим делам. Мы в и диком творили Неистово, срам. рукаемся И умоляем. Рабов беззаконных Прости. На милость твою уповаем. Да силы на смерть идти. А тот из середины нашей воин, Что истинно не просвещен, Тобой дарованный, морем, Да будет и он прощен. Вера его неправая, Господи, Грех не мини, но если вернемся Со славой, вину его нам помени. От поисков суетной чести, по сущей на небесе, И от необузданной мести И страсти иной упаси. И нас укрепи недостойно, Дабы сраженной в борьбе без судорог, беспокойных, сумел отойти к тебе. Владычица, приблагая, да не оставишь и нас. Миренно к тебе прибегаем в страшный и смертный час. Прощается грешно много, молитва твоей, пресвятой. Когда возвращается Бог душа из ведоли земной. Подходит воинство вражьи, близится смертный бой. Даром победу нам блажен, отцы побеждали тобой. Сиянием знамений чудных, не ты ли наш мир просветил? день наступает судно. Услышь нас, Господи, силы.